Пышь нас не беспокой, видишь напись на бериный ряд В гору, и не слово Альфы, как так мать, но ребер так летна Земной веник поза будет из убав Дедка, я хуже, чем плохо, хуже всех твоих знакомых, и чогер, это что-то, черт, черт вы. Не хотела, но у вас На трубе, зависай, в время пустота. Мне не жать, мне не жать, мне не жать, мне не жать юных мальчиков без Пусть я даже не просил Пусть я даже не просил Пусть я даже не просил Это то, что ты хотела в ту лазу Ты хотел, ну лазуй, на трубе Выбыл, да, замерзай, собирай, собирай, в собирай, собирай, время собирай, собирай, собирай, мне не жаль, мне не жаль, не жаль, собирай, не собирай,